По календарям можно определить суть цивилизации. Календарь работника. В Григорианском календаре главная неделя. В неделях четко помечено, когда нужно работать, а когда работающему можно отдыхать. Есть праздники, которые привязаны к лунному культу, на которых работающие могут напиваться, максимально выплескивая эмоции для подпитки астральных паразитов. Месяцы в календаре вторичны и определяют некий рабочий цикл. Сезоны привязаны к месяцам а не к астрономическим периодам, показывая только общую тенденцию. Это понятно. Работник не должен заморачиваться такими вещами, пусть считает только недели и месяцы. Как видим, это самый простейший календарь. Рабочие недели, месяцы, как рабочие циклы, сезоны, лунные праздники и больше ничего. Если таким календарем пользуется вся цивилизация, значит это цивилизация работников и вероятно кем-то захвачена, увы. Календарь дачников. Давайте перейдем к чуть более сложному варианту – дачный календарь. Здесь есть привычный рабочий календарь, но с добавлением лунных циклов и знаков зодиака. Дачники, фермеры и все, кто взаимодействует с землей, как видим, пользуются более сложной системой. Это понятно. От этих лунных циклов будет зависеть качество урожая, а значит и благосостояние хозяина. И чем лучше земледелец понимает в сезонах, периодах, когда сажать и удобрять, тем лучше будет для него. Его философия жизни наглядно отображается на календаре. Календарь земледельцев. Представим, если большинство людей на Земле станут земледельцами, потребность в рабочем календаре отпадет и возникнет необходимость в земледельческом календаре. Здесь уже сезоны должны быть максимально приближены к реальным астрономическим циклам для точного понимания времени посадки и сбора. Нужны периоды, связанные с Луной и Солнцем, для понимания благих и неблагих дней. Праздничные дни связаны с Землей, выходные с периодом ничего не делания, то бишь зимой. Жизнь человека связана с Землей и по его потребности создается нужный календарь. Как видим, это более сложный календарь, который можно долго оттачивать до идеала, для максимальной гармонии. И такой календарь станет необходимым, если деятельность людей изменится на земледельческий. Еще важный момент, рабочий календарь это, считая игра ума, составляется по воле хозяина, владельца работников и привязан лишь к годичному циклу. Земледельческий календарь тесно связан с законами и ритмами природы, без прихоти чьей-либо воли, чувствуете разницу? Старославянский календарь. Интересно, что некоторые увлеченные славянской темой пытаются жить по старославянскому календарю, не понимая важного. По деятельности создают календарь. Работающему нужен рабочий календарь, земледельцу нужен земледельческий календарь. А чтобы жить по старославянскому календарю, прежде нужна соответствующая деятельность и среда. Несомненно, важно изучать такой календарь для понимания жизни предков, но использовать в цивилизации работников пока преждевременно. Нужно изменить среду обитания, принципы жизни, а потребность в новом календаре придет следом. Календарь космический в таком календаре потребность возникает, если люди живут космическим мировоззрением. Здесь уже многотысячелетние циклы привязаны ко дням и ночам Сварога, циклы Солнца и ближайших планет. Если это все присутствует в календаре, то значит явно используется по назначению. Значит люди живут не одним годом, а мыслями и планами на много тысяч лет. И как отрадно понимать, что предки наши пользовались таким календарем? Как видим, чем масштабнее деятельность человека и цивилизации, тем сложнее становится календарь, чем примитивнее деятельность, тем календарь проще. Из этого можно сделать вывод, важнее изменить деятельность, среду человека, а календарь приложится. Хотя несомненно важно знать, каким обладали наши предки календарем, для понимания их жизни и гордости за свой народ. На наших землях никогда не было рабочих календарей, а были только календари вольных людей. Хозяев своих земель. Было так и будет так. Ура! На этом пока все. Подписывайтесь на наш канал. Всего доброго.